В оплодотворенных икринках происходит развитие многоклеточного зародыша. После завершения этого процесса из икринок выходят личинки. Первое время они живут за счет остатков питательных веществ икринки, желточного мешка, а после его исчезновения начинают питаться микроскопическими водорослями, мелкими позвоночными и постепенно становятся похожими на взрослых рыб и отличаются от них только малой величиной. Молодых рыбок называют мальками.